Добрый день, меня зовут Мухортиков Антон, моя компания называется Антей, мы занимаемся комплектацией дизайнерских интерьеров. И сегодня я хочу рассказать о новом материале, довольно новом материале, который еще не повсеместно используется, он называется Татами. Этот материал – это тканый винил в сочетании с химическим соединением, образующим армированное стеклопластиковое покрытие, то есть сзади он выглядит вот так. Он довольно тонкий, гибкий, он довольно просто режется, и Включенное покрытие, они тотами, да, то есть они очень удобные и обладают высокой степенью износоустойчивости, То есть их можно использовать в общественных помещениях, таких как бизнес-центры, торговые центры, больницы, школы, кафе и так далее. Что очень важно, материал экологически чистый и, соответственно, он не выделяет абсолютно никаких вредных веществ выглядит он как дорогое ковровое покрытие и его также можно нарезать и стыковать можно делать из него панно это тоже очень хорошо ну и конечно очень важно то что Тотами обладает повышенной звукоизоляции то есть он звукоизолирует до 15 децибел это тоже очень удобно и хорошо помимо этого он обладает довольно большой, довольно хорошей огнестойкостью. Соответственно, вот такие плюсы основные у него, ну и самый главный его плюс, в отличие от того же, например, коврового покрытия, что он очень легко чистится без использования каких-либо химических средств. Вот такой вот интересный материал, его стоимость составляет порядка двух-двух с половиной тысяч за квадратный метр и использовать его можно как на, в качестве напольных покрытий, так и в качестве настенных покрытий, в общем, практически везде. Поэтому можете закладывать свои проекты, использовать, а мы можем вам это поставить. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!